Перспективный плавающий бронетранспортер БТ-3Ф завершает предварительные испытания. курган -завод готов к запуску серийного производства нового плавающего бронетранспортера БТ-3Ф. На предприятии проведена подготовка производственных мощностей к выпуску перспективного БТР, об этом сообщает Ростех. Разработчик завершает предварительные испытания нового перспективного плавающего бронетранспортера БТ-3Ф, продлившееся более одного года. За это время технику подвергли различным испытаниям и тестам, которые завершились успешно. Как пояснили в Ростехе, сообщение которого приводит ТАСС, завод готов к началу серийного выпуска новых бронетранспортеров, БТ-3Ф пойдет в серию как только будет подписан контракт на его поставку. Гусеничный плавающий бронетранспортер бт 3 f разработан на базе бмп 3 f поэтому по своим габаритам близок к боевой машине пехоты. В десантном отсеке могут разместиться до 14 человек в полной боевой экипировке. Для этого предусмотрены специальные энергопоглощающие кресла, значительно снижающие механическое воздействие. Длина по корпусу достигает 7 метров 15 сантиметров, Ширина – 3,3 метра, высота – около 2,3 метра, полная боевая масса определена в 18,9 тонны. Максимальная скорость по шоссе – 70 км в час, по воде – 10 км в час, запас хода – 600 км. На воде может держаться до 7 часов при волнении до 3 баллов. В качестве вооружения имеет дистанционно управляемый модуль с пулеметом калибра 7,62 м или более крупного калибра, первоначально устанавливался Кор, а также два курсовых пулемета. Пока судя по публикациям, российская Миноборона контрактов на новый бронетранспортер не подписывала, но можно с уверенностью говорить, что БТ-3Ф в войска пойдет обязательно. Кроме России данный бронетранспортер закупит Индонезия, которая с большим интересом следит за его испытаниями. Все дело в том, что на вооружении морской пехоты этой страны стоят российские БМП-3Ф, полностью удовлетворяющие требованиям и уже устаревшие советские БТР-50, которые требуются заменить. Всем спасибо за просмотр.